Всем привет, с вами Ксю, и сегодня я отвечу на несколько вопросов и разыграю часы. Первый вопрос. Какое у тебя любимое животное? Белки. Я люблю белок. Они такие мягкие, такие классные и милые. Какой твой любимый канал? Я мало смотрю ютуб. Поэтому особо любимых нету. Кто ты больше любишь, мороженое или пирожное? Пирожное, конечно, тоже вкусное, но по мне мороженое. Им у тебя родители работают. Мама домохозяйка, а папа бизнесмен. Хочешь ли ты еще одну сестру? Нет. Не знаю почему. Но нет. Ты любишь подушки? Подушки. Ну, можно сказать, что я их люблю. Юбка или платье? И то, и другое. Я не могу выбрать, не могу. Норка или зайчаток? Зачет, они такие ну такие. Дальше. Ксюша или Кира? Глупость. Не буду на него отвечать. Где ты редактируешь видео? Через какую программу ты монтируешь видео? И задавайте мне этот вопрос. Каждый из ютуберов выбирает свою программу, через которую монтирует видео. Тебе кто нравится из класса? Я не учусь в школе. Я учусь дома. Сколько раз повторять? Сколько твоим родителям лет? Вряд ли им понравится, если я скажу. Катя, Клэп или Ивангай? Катя, Клэп. Мама или папа? Я люблю всех одинаково. И маму, и папу одинаково. А где ты любишь находиться? Я люблю находиться в Таиланде, на острове Сумуи. Ты пошла в первый класс в 6 лет или в 7? Я пошла в первый класс, 7 лет. Так решила мама. Какой ты выберешь поисковик? Яндекс. По мне он удобный такой. И последний вопрос, очень частый. Когда будет розыгрыш? Прямо сейчас! Я распечатывала имена тех, кто сделал репост. и Их вырезала. Сложила вот в эту красивую корзиночку. И сейчас мы узнаем самого симпатичного подписчика, который получит вот эту медальку. Это Надя Груздева! Поздравляю тебя. Надя, Надя Груздева, напиши мне, пожалуйста, в контакте, чтобы я отправила себе свой вид. И сейчас мы узнаем самого доброго подписчика, который получит вот эту И это Ксения Бадалова. Поздравляю тебя, моя сестерка. Ты можешь мне не писать, я сама знаю, где ты живешь. И теперь мы узнаем самого любопытного подписчика, который получает вот эту большую медальку. И это... Жека Костылев. Поздравляю тебя. Напиши мне ВКонтакте, чтобы я тебе смогла отправить твой приз. И самый веселый подписчик получает вот эту медальку. И это... Милана Максимкина. Поздравляю тебя с медалькой. Милана Максимкина, напиши мне вконтакте, чтобы я тебе смогла прислать свою медальку. Самая милашка среди моих подписчиков получает такую медальку. Это Яна Височка. Поздравляю тебя. Ты у нас теперь самая милашка. Напиши мне ВКонтакте. ВКонтакте чтобы я тебя смогла отправить твою медальку. И самый везунчик, который получит вот эти часы, будет Наташа Красковская. Поздравляю тебя, ты самый везунчик. Теперь у тебя будут часы такие же, как у меня, только розовенькие и красивенькие. Наташа Красковская, напиши мне в ВКонтакте, чтобы я тебе смогла справиться с вот эти часы. Поздравляю всех, кто выиграл в этом конкурсе. Ждите следующего. Ставьте лайки. Пока-пока.